Итак, приветствую вас всех, вы на канале Nightmare Stalker и с вами ваш ведущий Алекс, мы начинаем. Сегодняшнее видео обещает быть интересным. Итак, вот комментарии. Мы снимаем сегодня находки. Первая находка это... Когда я снимал видео, я нашел вот этот шлем. Наверное, Советского Союза. Его я нашел на вылазке, когда лазил по горам. Видео снимал специально. Я ходил к дамбе, я нашел вот такой вот. Для пистолета получается газ. Также недавно я нашел руль от машины. Очень довольно интересный. И по идее, если есть руль, есть и ключи от машины. Тоже находил. Также находил деньги и банковские карты. Это разных банков. Когда я был на даче, я нашел старое советское радио. Время СССР. Тоже был на даче, тоже такую печку нашел еще. Тоже советскую, союз за времена. Когда я был в Харькове, я также нашел вот такую вот машину тигр, которую подбили наши военные. Также в Харькове находил сброшенный телефон, тоже вроде iPhone. В Харьковском лесу находил черепа в разных животных, но обычно это либо коровы, либо что я только не находил в Харькове. Но чаще всего я это просто не фотографировал, либо же это фотография удалялась. Я много чего находил. Начиная с хорошей суммы денег, заканчивая какой-то непонятной фигней, которая явно непонятная. Ну или я лично не знаю, что это такое. Э -э так, что еще? Что еще я хотел? Не помню. Ну, что-то хотел. Ну, вспомню, скажу, может быть. Итак. И так, также была одна странная находка, когда мы с другом полезли на 13 этаж, нашли там тряпочки, висели не пойми на чем. Э, Спугались, потому что мы не заметили, на чем они висят. Висели они на проволке какой-то. Вот это одна из самых страшных находок была, но ну, лично для нас. Тоже из страшных находок было, что уйдем, находим кладбище, хотя кладбище там по идее, вообще не должно было быть. Находим, также были трупы, находили, не пугаемся, трупы не людей, там, животных. Там, например, мышь, леса была, там, собака, кот, такой было. Чего были там страшные какие-то находки, ну, такого именно не находили, там, пистолет не находили. Ну, есть было, находили каркас для ракет, для космических, но сейчас их там, наверное, уже нет Либо стащили, либо еще что-то Кто его знает, куда оно все подевалось О, Сколько лет? Прошло? Ну, лет 20 точно прошло, С того, как меня ну, за, тут завод закрыли Поэтому, наверное, все и растащили Также были находки в заброшках Там собирались станисты там Педаграммы, свечи там вся Всякое такое Даже один раз... Нашли там мертвую курицу, зрелища не из приятных было, конечно. Это не, за... это не записали. Да, жалко, что не записали, конечно, бы... ну, сейчас уматно это в видео Итак, я все ваши комментарии читаю, и там много появилось крутых идей, что можно поснимать. Также, ну, пишите вопросы, молодцы, прям вообще в бараке так. Это Получается, получается, получается, в апреле мы будем снимать ответы. Ответы, вопросы, вопросы на ответы. Я, вот так вот. тут. Скоро у меня будет отгул. Получается целая свободная неделька. Вот это новый номер, правда? Поэтому будет видео намного больше. Там очень много планирую записывать. Кстати, там еще мои будут. Одна то, что у меня прямо горит тут э, это место, куда я хочу пойти. Да, тут интересно, именно по этому месту я буду снимать две части. Там же сниму по одному комментарию тоже видео, чтобы туда-сюда по три раза не ходить, как говорится. По большинству, конечно, буду снимать все видео, где то на улице, где-то на загружки, ну и так далее. Ну, так и до морских слов тоже буду снимать чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот, я вот так вот тут. Итак, на этой, точнее, на следующей неделе я планирую делать фурор по видео. Вот, как всегда, у нас же немного там видео, правильно? Видео там три. А будет у нас, не скажу, сколько это секретная информация ну, все равно посмотрите, сколько же будет видео. Кстати, можете написать в комментариях, сколько, как вы думаете, сколько будет вообще этих видео. Даже на одно видео я буду делать там две части, потому что оно слишком большое получится. А чтобы вам ну, меньше посмотреть, буду делить его на две части. В одну часть валилить, другую часть в следующую. Ну, так будет, думаю, будет правильный и лучше. Итак, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии и, ну, может, еще. Вот поэтому, надо лайки, комменты, все остальное. Пишите. Ну, до скорой встречи. Вы, канале Насталкер. Всем удачи. Всем пока.